всем привет дорогие друзья очередной обзор аэродропа который проходит на бирже и убит где мы зарабатываем монету фаз выполняя простые задания торги по токену будут открыты в июне дата пока что не назначена также на старт торгов станет доступен фарминг и памп регистрация занимает одну минуту верифицировать аккаунт не нужно вот вывод криптовалюты фиата без кис то есть продаем Fast Dollars, получаем прибыль и выводим ее на Kiwi или там Payer, если будет доступен, есть еще карты. По заданиям за регистрацию TelegramBot платит один раз 1000 монет за два. остальные можно выполнять каждый день, любое задание на ваш выбор, все делать не обязательно. У каждого задания есть своя инструкция, нажимаете «Выполнить» и переходим на страницу с описанием. Читаем инструкцию. Подаем отчет где это необходимо и нажимаем кнопку проверить и получить. По заданиям депозит, трейд своп фарминг 10 дайсов, снимал отдельное видео, расскажу как выполнять, ссылки в описании. Единственное изменение, трейд своп я делаю на 10 копеек, биржа это устраивает, ни одного отклоненного нет. Своп мы делаем в разделе дефи, я выбрал пару USDT рубль. 10 копеек обмен или в обратном направлении здесь у нас подбираем 10 копеек чтобы лишний раз не расходовать и оставить на следующие дни и гоняем туда-сюда на протяжении пока не закончится дробь обмен я совершаю в разделе паре рубль и трон. Только уже не на 10 копеек, а 0.1 TRX. На TRX также играю в дайсе Играть нужно тут. Под чатом очень большие суммы. Минималка в дайсе копеечная. Выбираем трон. Смотрим ставки других игроков. Пока что, видим, никто не играет. Корректируем сумму. Это даже меньше копейки. И делаем 10 дайсов. Можно больше. Пост переходим в раздел Airdrop. И проставляем отметки «Выполнено». То есть жмем кнопку «Проверить и получить» на странице задания. Twitter, VK не работает, остался Facebook, у кого он активный. Размещайте посты содержания на странице задания. Снимайте обзоры для YouTube, TikTok и проверяйте других пользователей. Каждое проверенное задание другого участника 100 монет. По 12 день 1200 токенов дополнительно. Самые высокооплачиваемые задания за телеграм сообщение, за телеграм пост и QR код. Выполняется 5 раз в день. То есть 5 отчетов сюда подаем. И платят 800, 700, 900 за каждое выполненное задание. половиной тысячи монет в день за все 5. половиной тысячи и 4. Ссылка на регистрацию в описании под видео. Для мобильных устройств используйте QR-код. Как уже сказал, регистрация займет 1 минуту. Верифицировать аккаунт не нужно. Вот вывод криптовалют в фиата без скисов. На этом у меня все, всем спасибо за внимание, удачных вам выходных, пока!